Обзора в субботу в киноклубе, в мужском киноклубе у Сергея Махрова обсуждали фильм Дурак Быкова, режиссер Быков. Смотреть не хотел, потому что сразу было ясно, что это чернуха. От чернухи никакого удовольствия никогда не получал. Те, кто пережил перестроечную чернуху, кинематографическую в том числе. Сегодня, сегодняшняя чернуха не может впечатлиться. И тратить на нее время ну так как это киноклуб раз в две недели мы собираемся обсуждаем всякие там по голосованию эта картина победила в последний момент хотя лидировал на самом деле э, убить дракона отечественной 88 -го года буквально перевес был в два голоса обратил внимание что фильм дурак предложила барышня Ей понаставили там под этим предложением лайков лайкосиков ей понаставили. Э, вот. Ну ладно. С предубеждением начал смотреть. Ну и как? Естественно, начинается чернуха. Муж бьет жену. Где деньги, Зин? Вот. Не бей. Не бей. Не брала. Вот. И дальше, значит, по нарастающей. Нездоровая. Семья курильщика, семья здорового человека, ну тоже не слава богу, ютятся в какой-то там, ну хрущевочка такая, хрущевочка, два поколения, родители с ребенком, там свекровь с тестем, вот, свинцовая правда, и ладно, смотрим дальше, чем же ты нас удивишь, вот, и дальше начинается производственная драма, скажем так, социально-производственная драма, который смотришь и время от времени вскрикиваешь чё за херня ну не бывает так Понимаешь? ты типа понимаете, чернуха это не всегда правда кажущаяся чернухой да да да ну такие же дома бывают да такие же подъезды бывают такие такая же гопота бывает да и как бы по ложной аналогии и вот такие события бывают а вот что за события вот это конечно интересно разобрать Почему я сказал, что этот фильм надо было назвать не, лж, не дурак, а лжец? Кто лжец? Ну, кто лжец? Автор сценария, режиссер. Он лжец. Он нам лжет. Весь фильм себе, нам пытается нам рассказать о жизни, показать, какая она есть, какие там взаимоотношения. Ну давай посмотрим, что ты за человек. Как толстой говорят, когда читаешь книгу, то читатель себе у себя спрашивает ну ну давай расскажи покажи себя расскажи что ты за человек если вот так вот просто взглянуть на структуру фильма то там как экстренная ситуация герой который пытается ее предотвратить обращается непосредственно к власть придержащим которые могут ее предотвратить разрешить они идут ему вообще с ним просто-напросто начинают говорить, что уже сказочно, понимаешь, 50-летие юбилей, магия круглых цифр, помните? Всему миру провалиться, когда стоит говорит, но ну, мне чай пить, а здесь юбилей. И какой-то сантехник пытается ее от этого юбилея отвлечь. И в течение трех минут она он ее убеждает <coughs> сантехник что это жутко важно и она повелевает собрать всех главных то есть э э структура события экстренная ситуация герой который пытается ее разрешить вскакивая среди ночи и мчится среди ночи значит на юбилей к начальству главе города значит, мэрша мэрша впечатленная выслушивает дает команды разобраться на месте уточнить на месте. Уточнив на месте, оказывается, что в набат он бил по делу, и тут власть, придержащая мечется в поисках решения вопроса, натыкается на противоречие, конфлик, на конфликт интересов с крупным капиталом, который ставит ее на место. В этой откровительской... Заткнись, сука не сука, ты забыл, из какой грязи я вытащил. И в этой ситуации власть, значит, видит, что крупный капитал не идет навстречу. Вот. А параллельно, значит, там наказываются непосредственные виновники там пожарник, начальник пожарный, ну, это МЧС, да, и ЖКХ, там какие-то ремонтники, они наказываются, на них все списывается, документация сжигается. И, казалось бы, власть готовая помочь, но ничего не могу сейчас сделать, спасает себя, спасает себя, но <coughs> и все. А герой, видя, что ничего для людей не делается, бросается уже, так сказать, инициатива снизу бьет в набат уже непосредственно в двери стучится. вот этим бедолагам, спасает их уже непосредственно сам, видя, что власть, значит, не помогает, власть занята спасением самой себя, значит, снизу бьет набат и что же? не оценили не оценили его порыва избили и в общем-то пошли обратно в рушащийся дом то есть это вот структура теперь детали как я сказал фильм называется лжец и ложь начинается с самого начала допустим он видит эту трещину которая через весь дом там с одной стены на другую насквозь короче такой ужас ужас ужас и когда он наклонился смотрит там колонна и она дрожит она дрожит и из нее кирпичи валятся вот тут же на глазах вот так вот то есть ты должен зритель понять что это полный трындец полнейший трындец полнейший полнейший и все его судорожные движения и беготня по городу значит в рестораны к начальству это оправдано все да все оправдано вскакивание среди ночи там уточнение по схемам там вот этот, этот по таблицам все это верно все это правда не могу молчать не могу спать когда там дом дрожит, и из него кирпичики вываливаются. Кирпичики вываливаются. Ну, какую-то часть ночи он поспал, конечно. Потом посреди ночи вскочил, посмотрел по компьютеру и побежал к начальству. У матери телефон взял там мэра, Пера, сэра, этой мэрши, мама. Ее называют мама. К этому мы еще вернемся. То есть сказочность Аврала. Живет 800 человек, не видит эту трещину через весь дом и от стены до стены. Не видят. Там усатый потом этот э, ремонтник говорил: Я два года ее видел, я ее видел два года назад. Так он не один ее видел, походу. 800 человек, которые там туда-сюда ходят вокруг этого дома. Не видели, ничего не предпринимали. Или им по Ты хочешь сказать нам, что э, там живут люди, которые по херу! Что им на башку будут кирпичи валиться? Ты это нам пытаешься внушить, судя по всему. Ситуация ужасная, все ее прощелкали, все ее прощелкали, даже кто живет там под этими, над этими валь, вываливающимися кирпичами. И только ты один, тебе одному герою вот видна проблематика. И эти сантехники, которые у него в подчинении, там двое стояли в коридоре, ждали. Ну что? То есть там дыра такая в стене. Я ему спрашивают: ну смотри сам, мы, мы ничего не понимаем, типа такие валенки такие. Мы сантехника несущественно и побежал смотреть то есть понимаешь такое вот натягивание чернухи на правду правду чернуха не всегда правда Так для чего же ты врешь вот это все нам а хочется смотреть дальше и узнавать для чего ты хочешь вот нам что-то важное сказать Раз пустился во все тяжкие изображая вот такую чернушную чернуху, не понятно ситуации хуже бывают ну, бьет муж Алкаш жену, там они квасят, им похеру, дочка ворует деньги, молодежь ломает скамейки, долбят косяки, О, ужас. Чувак, чувак, и страшные вещи бывают. Для чего ты вот такую концентрацию вот этой вот чернухи? Вот, понимаешь, потому что жизнь, она это у подростка 200 летних она черная и белая. Вот так. Без полутонов, регоризм подростков. Тебе э, сколько? 39, да, и вот ты все про, вот та, в такой стилик э, фильм снимаешь, да? Псевдореализм. Ну для чего? Для чего? Хорошо, давай мы смотрим дальше. И вот я смотрю дальше. И вижу что. И вижу что дальше происходит опять натягивание правды на Чернуху. Начальница, впечатленная его, значит, э, дерзостью, наглостью, собирает всех главных, посылает на место, значит, двух непосредственных э, ответственных за это событие, за эту трещину. За весь этот бардак там на месте. Значит, мчс и коммунальщик приезжают на место, и тут наш герой открывает им глаза. Хотя коммунальчик так говорит, я трещину два года назад видел. Чего ты мне подаешься? У... Смотри, видишь, крепичево валится, говорит ему наш герой. Он говорит, да? Ты знаешь, что по весне, э, это, значит, э, грунт это шутки грунта вот понимаешь подмазать замазать и все будет нормально ничего не валится грунт шевелится и вот здесь это старый кирпич вываливается нет там напряг полезли на крышу полезли на крышу разгоняя малолеток которых посылают нахер такой ад такой ад в отдельно взятом в отдельно взятой общаге где там ну, все уроды странные бабки Жены, которые позволяют себе бить, отмазывать мужей там, от ментовки. Мужья, бьющих своих детей, жен. В общем, такой ад, ад, ад, ад, ад, ад, ад. Для чего ты все это сгущаешь? Ну как для чего? А чтобы пробить зрителя на инстинкт, на эмоции. Вот в этих эмоциях, знаешь, захлёстываю, захлёстывающие тебя зрителя, меня зрителя, их эмоции отключают разум. Потом, наверное, через день-два потихонечку начинаешь, если думаешь на тему того, что, что нам показали, что ты мне показал и для чего, и как оценить увиденное. Вот сейчас потихонечку начинаешь осмыслять и понимать, что показал и что мы увидели залазят на крышу, катают бутылку, бутылка катается, потом ее бросают, значит как с пизанской башни там Ньютон, да, вот или там это, помните в учебнике физики с пизанской башни там что бросали ядро и какой-то эксперимент физический, значит бросают с этой пизанской башни бутылка падает в трех метрах от девятиэтажного дома, а почему не в 30 метрах от пятиэтажного девятиэтажного дома? Представьте себе девятиэтажный дом чтобы бутылка упала в трех метрах это какой должен быть наклон как вы думаете? <смех> это он, это реально пизанская башня должна быть да ну ладно все мы поняли что он сгущает уже уже ни на что не отглядываю сгущает так чтобы ну началось это чего с выпадающих кирпичиков из-под колонны дальше у него значит на 3 метра бутылка чтобы девятиэтажка вот так вот на 3 метра отклонилась там должен быть угол просто пипец он должен нужен его должно быть видно э, не знаю, с улицы всем прохожим <свят> еще <свят> это трещина вот, с одного края дома через другой через две стены это все сделано специально специально чтобы зритель понял что все эти судорожные движения не напрасны и все дальнейшие события оправданы и все это сгущение красок что только быдлота там каждый третий сиди с уголовник с судимостью. Там мент потом рассказывает про этот про эту общагу. Что это за общага? Какой-то прозорий, что ли? Они собрались со всего города там всех судимых, чокнутых старух. Там нет Вот они ходят туда по этажам, там подростки долбят, алкаши на колках значит там бухают после избиения жен там на, на этажах. То есть такой от от от Израиль, да? От, от и Россия. Вот. И чиновники. Вот здесь самое интересное шулерство начинается, когда происходит описание чиновников. Начинаются какие-то исповеди: кто сколько украл, да почему он украл, да как я могу не украсть, да я пол бюджета наверх отпускаю, сообщает мама, ну, мэрша. Пол бюджета я отстегиваю туда, наверх. Из остальной половины-половину они сами разграб, разграбляют, ну и наполовину там что-то. Лотают, что ли, да? Нелегкая доля, блин, чиновницы, да? Еще там доктор начинает исповедоваться. Ах, зачем я в начальнике пошел? Я бы сейчас вот в хирургии работал, резал бы этих больных. А что это так поздно-то спохватился, когда жареным запахло, и тут тебя могут потребовать, спросить инспекцию, тебя устроят, тут ты вдруг резко, значит, перестал хотеть быть чиновником. А до этого все нормально было. До этого было все нормально, строил себе четырехэтажные датчики, как они там все. Мэрша говорит: вы же как мои сиськи присосались, так от нее и кормитесь, и теперь, значит, это вот. Теперь я вам устрою. И происходит. Там, когда он врывается в ресторан, наш главный грил, так впечатление, что он не выходил из этой общаги. Такие же уроды там на полу катаются бабы, пытаются мужей схватать за штанины, которые убегают к любойцам с, с криком. Пошла, ты нахер. Она ему вслед разведусь, разведусь. То есть, несмотря на то, что они там начальство, чиновники там, богатенькие, четырехэтажные даже. Дача, ну такие же уроды, как в том в... То и то той общаге, блин. Такие же, да не... да не такие. Вот там начинается шулерство. В связи с исповедями, что я ворую, потому что все воруют, если я не украду, то подумают что я слишком честный, там под или еще что-то начинается какое-то размежевание и главное вранье в том что он делает разницу в сортах говна у него есть э, нестыковка и противоречие в интересах капитала вот этого застройщика лысого там и власти в виде мамы и среднего чиновничества, которое тоже разное. Есть хорошее, вот этот доктор, который вдруг резко перестал быть хотеть этим чиновником, вспомнил, что вот он хирург. И теми коммунальщиками, вот этот усатый коммунальщик, который под конец спасает главный герой говорит ментам: отпустите его! Отпустите его! Махров говорит, да, а мне кажется, что вот он чувствовал, что как-то как надо искупить своего, то, что он прощелкал, два года прощелкал эту. Трещины. и вот как бы он искупает это вину там типа идет под пули то есть есть хорошие ну вот мы то все хорошие но жизнь такая плохая что пришлось воровать на четырехэтажную дачу и плевать на и два года поливать на это авари аварийная ситуация бизнес капитализм бизнес мешает и мама вот эта чиновница высшего звена Готовы уже в ногах лежать у застройщика. Но застройщик оглядывается на инвестора. Крупный капитал. А крупный капитал говорит, заткнись, сука. Должны ходить эти покупатели, показывать квартиры. Ничего личного, просто личный бизнес. Не дам тебе никаких там 600 человек разместить. Сейчас научу тебя, как сделать. Так, на этих все свалим, их под мостом расстреляем. бумаги сожгем. Понимаешь, вот и все. Ничего делать не надо. Все пусть будет, как будет. То есть она бы и рада помочь. Понимаешь? Она ж как, и от, они от нее кормятся, и помочь она рада. Но капитал мешает, а на местах вот эти утырки прощелкали. И тут получается как? Оправдание власти вот этой верховной мэрши, вот этой мамы. Это как, понимаешь, смотришь, там, прямую линию с Путиным. Кремль за все хорошее, но на местах-то вот эти губернаторы, вот эти все мэры, они же, блин, все прощелкали, а народ жалуется. То есть мы бы рады, чтобы цены на бензин не росли. Но, к сожалению, вот капитал поднимает и поднимает цены каждый год. Поднимает и поднимает. А так Путин каждый год оз озабочен и считает неправильный рост цен на бензин. Считает неправильным. Каждый год он считает неправильным в течение 20 лет. В течение 20 лет он растет. Типа, я же за вас. И как мама. <к Bone> как эта мама. Она же готова помочь людям. Но на местах эти ЖКХ и МЧС прощелкали. За что были? Я же говорю, фильм там, на самом деле. Там хэппи-энд. Вы не заметили? Там хэппи-энд. Нет? Смотрите внимательно. Непосредственные виновники, прощелкавшие трещину, расстреляны под мостом. Хороший мальчик отпущен. Хороший мальчик видит, что ничего не делается сверху. Бежит сам снизу, всех расталкивает. Но эта, сука, быдлота его обижает из-за того, что они его обидели и не хотят. Счастья своего не понимают. Дом рушится. И там же как? Открытый финал. Но многие смотревшие, я, честно говоря, такого это не заметил, отмечают, что под финал камера трясется, как будто дом рушится. Мол, внимательный зритель, он и хочет, чтобы эта вся черни неблагодарная сдохла нахер под руинами их спасаешь, спасаешь спасаешь они бьются они, они дерутся еще неблагодарные и возвращаются горите в аду пусть этот дом рушится и он как бы рушится плохиши наказаны дом неблагодарные под руинами похоронены власть показала что она может делать но ей не позволяет бизнес и на местах вот эти утырки а обратите внимание как фильм начинается то он э, учится и типа экзамен сдает и она говорит жена кстати получившая нику за лучшую женскую роль второго плана чего там от она там сыграла на нику лучшую роль второго плана? что-то я не... жена жена главный герой Вы там увидели сильную охренительную игру что-то я как-то не увидел ну ладно и она у нее говорит, что думаешь сдашь Так там же деньги надо платить он не сдам ну и что ты сдашь а займу место вот этого усача Понимаешь? вот когда вместо усачей вот этих седых которые старперы совковы и вместо них когда придут хорошие честные ребята как наш главный герой выучиться выучатся, да? придут на их места и не будут допускать вот таких ситуаций будет на месте все решать и тогда не надо обязательно будет вот требовать смерши вот авральных таких судорожных движений по спасению людей все нормально все. а бизнес пусть строит. Крупный инвестор банковский капитал строит, застраивает, делит там с главной властью, там все нормально. То есть, вот вранье в чем, понимаешь. То есть чиновников ты разбил, как минимум, на три страты: крупный капитал, верховная власть в виде мэра, который ничего с ним поделать не может, потому что является его ставленницей. И ответственные среднего звена, которые должны были это все сделать вместо нашего главного героя. И их ты тщательно разбил и развел на самом деле этот крупный балковский промышленный финансовый строительный капитал с властью Вась-Вась он, в принципе, одно и то же. И когда тебе на прямых линиях рассказывают: да-да-да, озабочены под ростом цен на ЖКХ, бензин, продукты озабочены. Осуждаем, но ну, ничего не делается. Это как в этом фильме. Она в ногах, как говорит, валяется у застройщика. Ну дай мне, дай мне расселить людей. Не даешь. Вот ты какой, да? Нет такого там разделения. Там вот наверху такого разделения нету иллюзия того, что власть, капитал, люди, вот этим людям, зрителям, это зрителям рассказ, нам с тобой, что они там типа у них противоречия, из-за этих противоречий нам... Плохо живется. А, а еще нам плохо живет. Потому что мы, как свиньи, живем, потому что мы для друг друга никто. То есть вот это сперва добейся, там вот это вот. Надо лучше работать. Понимаешь, тогда все будет у тебя хорошо. У тебя почему все плохо? Потому что ты плохо, плохо работаешь. Вот, не потому, что власть с капиталом вась-вась! И чихать на тебя хотели. Понимаешь? А потому что плохо работаешь. Потому что ты мусор не сортируешь. Помнишь тому один утырок там выступал. А как здорово! Там этих шерифов в Америках выбирают, а вот у нас все не так. Ой, пора валить, пора валить. Там и мусор сортируют, и вообще все класс А у нас все говно. Понимаешь, вот, вот, ну, <с actors> выросло поколение, блин. Зетов, да? Пора валильщиков. В Черногории, в Америке, туда, где мэров, из... шерифов избирают. А здесь то, а здесь быдло не, не, неблагодарное. Их спасаешь, а они еще дерутся. Все, пусть провалится к черту с этим домом. А так власть бы, конечно, спасла, да. Если бы там на местах не мешали вот эти усачи. Но мы этих усачей заменим на хороших ребят, которые вот сейчас выучатся. Заменим и все будет хорошо и прекрасно. А так ничего трогать не надо. Так трогать ничего. Это просто в авральной ситуации. Капитал вздерепенился, не дал вот верховной власти, так сказать, места для размещения. А так, если не допускать такого аврала, то все будет хорошо то все будет хорошо и значит капитализм счастье заебись да как говорит Дот. то есть фильм называется лжец и главный лжец здесь автор сценария и режиссер а так зарисовка капиталистическая ну да правдоподобная но это правдоподобие для чего-то псевдо ну он как сам говорит левых взглядов ну не до левых что-то твоя левизна какая-то такая. Ты не акцентировал внимание на то, что вся эта заморочка, вся эта заморочка, и сращивание власти и капитала. И там нет разницы между ними. И то, что они скинули на тех вот на двух кому э, на МЧСника и коммунальщика. Это из области Алиса в Зазеркалье. Желаемое за действительное. Потом там не было показано, как в них стреляют. Выстрелы слышали, как они лежат на снегу, не было. Может, отпустили. Инсценировали для него звуки. А потом там все нормально. Вот эта вот тема мама, что она мама, понимаешь? Мама за деток, а папа, вот этот лысый-то, который ее, сука, обозвал. Папа. Не хочет, чтоб мама спасала детишек. А детишки разные, непослушные, значит, там. Плохие. Э -э те, которые плохо свои дела делают, придется их наказать. Потому что папа так? Папа решил наказать. Он же ей советует. Сейчас я тебе скажу, что делать. И решают, значит, этих сделать крайними. МЧСника и коммунальщика дел делают крайними. То есть ма бы рада, мы вообще за всех. Она и сиську дает, и все сосуды и все хорошо, и сама строит четырехэтажные, и там у других все четырехэтажные дачи. То есть, казалось бы, живи, не хочу. Мама хороша, но папа не разрешил расселить 600 человек в его доме. А еще потом заставил наказать, наказать вот тех двоих. А так мама-то, конечно, всей душой рада. Она всем и центральным волосям отстегивает, и этих кормит, и прибежавшего сыночка... Героя нашего выслушивает, понимаешь, и указания дает, и вся такая деловая. Но вот, ну не может же она, ну не разорваться же мне. То есть там женские образы такие стереотипные. Потом тут же две ее секретарши прибегают с пачками этих документов и там секретарь. Три, у нее три секретаря, один секретарь 2 две секретарши. Бумажечки тут же находят, приносят, бедином блевают сжигают. Это по поводу того, что не все чиновники плохие ну а как бы и все как бы там понимаешь там вот если вдруг что-то там какое-то э, заведется такое честное и уж выживут нахер выживут подставят как-нибудь по другому ну просто у них там семья а она мама собрать всех главных они сидят за столом они там живут все вместе Но у них большая такая семья ничего личного просто личный бизнес это как вот у Уинглиса возникновение семьи частной собственности и государства это вот прото-семья варва, до варварства дикости. Там вот материнское право. Так вот мы в этом дикость и откатились, понимаешь? Из, из варварства, из варварства в дикость обкатились. Где материнское право и власть. А на папу можно скинуть, собак повесить. Потому что папа, папа, вот понимаешь, маме не дал все сделать честно. Ну да, ну не уследила вот за этими чиновниками низшего звена. Ну вот они, они и будут наказаны. Ну это, может быть, она бы их и простила. Но спасаясь самой, да, пришлось сжечь документы, этих подставлять. А этих приемышей в общаге, ну, что ж поделать? Жизнь сурова. Видишь, что творится? Тем более, смотри, они какие-то горбатые, храмые, кривые, неблагодарные. И сами спасаться не хотят, так что... Соляви, -э социал-дарвинизм.